Одна из самых главных вещей развития человека и, и поднятия его уровня достижений – это умение управлять своими эмоциями. Эмоциональная компетентность это – это 70-90% успеха у руководителей. Если человек не эмоционально компетентен, то есть он не умеет управлять своими эмоциями, то ему очень сложно… Расти почему? Потому что негативные эмоции, они разрушительные. Позитивные эмоции, они созидательные. Если вы находитесь в созидательных эмоциях, то естественно у вас все растет и развивается. Поэтому очень рекомендую эту практику. Ну Кому нужно, конечно, кто уже в позитиве, здорово.